Вот вы сейчас говорили про аффирмацию у себя в прямом эфире, и вообще сегодня на протяжении всего нашего с вами разговора, диалога про значит, быстрый и легкий успех, про позволение себе. Я, честно говоря, почему-то эту фразу очень люблю, но я понимаю, это прям какой-то красной нитью идет, что ну, действительно все из детства, что ли? Да, вот да, от... да, мы все родом оттуда, а главное, мы оттуда приходим и туда уходим. Да. Прямо очень пожилые бабушки и дедушки, они реально туда возвращаются, они снова в детстве, они там как-то тусят, чем-то своим занимаются, живут какой-то своей детской жизнью, да, все, это нормально. Значит, все с детства, да? ну ладно. Так, вот смотрите, какой вопрос от нашей слушницы. Как начать работать с подростками? Примеры взрослых и родителей порою отторгаются в этом возрасте. Хороший вопрос, как начать работать в качестве кого? А вот да, а это важный момент, смотрите, чили, да, я если... когда сегодня ехала на студию, на эфир, и я думала о том, как важно, задают. ну, люди, которые задают вопросы, в вопросах чаще всего дают ответ, но ну, понятно, что это тоже искусство, это, вообще задавать вопросы это отдельное искусство, отдельная тема, сегодня не будем об этом говорить. Как начать работать с подростками, в качестве кого? Мы говорим о работе, мы не говорим о взаимодействии, в качестве мамы, в качестве педагога, в качестве... Я прошу прощения, это все-таки был наш слушатель. Это он говорит? Это он, да. В качестве отца, в качестве наставника. Знаете, я думаю, как это бывает? Минздрав предупреждает, это опасно, это нехорошо, но когда, например, родители говорят, что... Ну, вот самый простой банальный пример бытовой, вот он пишет, родители отца, например, когда ребенка говорит, «Курить – это плохо!» А, например, отец тут же идет на личную площадку и... Конечно, Ой. да. Никогда есть... не воспитывайте детей, они будут похожи на, на вас. И вот история. Смотрите, и это история, которая получила многократное подтверждение. Вы смотрите на ребенка, особенно на подростка, фиксируете, что конкретно вам не нравится, что вас а, прям выносит, разрушает, выбешивает, вводит в ступор, вызывает бессилие, отчаяние. Фиксируете, что это... И начинаете смотреть, где это в моей жизни. Что мы видим в подростках? Мы видим в них бунтарство. Мы видим в них э, противоречие сплошное. Мы видим в них какую-то экспериментальность, когда они пытаются там, пробуют себя ищут. Я тут недавно, вообще было большим открытием, узнала, для чего, оказывается, нужны вот эти тоннели. Это было очень смешно. Я смотрела вот ну, эти штуки понял, да? и, и думала, зачем? Зачем они это делают? Ну, то есть, как бы... То есть понятно, да, это они, они так казнят своих родителей за непонимание, за холодность, за равнодушие. То есть они хотят отличиться, они хотят отстроиться, они говорят, мы не такие, как вы. У нас есть казнь дыры в ушах. От своего... Да, да, да, да. Вся синяя болезнь, татуировки, вот эти вот штуки в ушах, там во всех остальных местах. Это часто очень бывает. Если родители это задевают, то это казнь родителя. И я однажды шла по улице и вот как раз задавала вопрос: зачем им эта штука? И я увидела молодой человек идет, у него через эти вот тоннели такие просунутые наушники на проводах и 50. Я поняла, это штуки, чтобы можно было удобно носить наушники Так вот когда мы смотрим на подростка, что он делает, что, например, что он делает, да, он уродует свое тело, он портит свое здоровье, он не стремится к карьере, он отказывается хорошо учиться, его ничего не интересует, он застрял, залип в компьютерные игры. Мы просто выписываем, что конкретно меня э, задевает. Дальше мы выписываем себе уже из этих, что ну как бы, что в этом меня задевает. Меня задевает, что он не слышит, меня задевает, что он на меня не реагирует, что он не воспринимает меня как авторитета, что я чувствую рядом с ним с слабость, Я чувствую страх, я чувствую бессилие, я чувствую, что он отходит от меня, и мы не можем общаться, наша связь внутренняя нарушается. Вот когда я беру причины, например, что, потом я в эти причины смотрю, а что в этом, и тогда мне понятно, что мне нужно сделать. Если мой ребенок не видит во мне авторитет, если смысл, там, ребенка как-то долбить. Понятно, что он не увидит авторитет. В лучшем случае он начнет бояться. Но тогда есть смысл задуматься, а почему мой ребенок не видит авторитет? А кто еще, кроме ребенка, меня, ну, по моим ощущениям, не уважает? В конечном итоге, в процессе работы, в процессе эволюции, вот этой духовной, ты, безусловно, осознаешь, что ты сам себя не уважаешь, ты сам себя игнорируешь, ты сам себя предаешь. И ребенок, это все, особенно подросток, это всего лишь такое гигантское, гадское, громкое невыносимое отражение того что ты делаешь по отношению к себе и в тот момент когда ты начинаешь это осознавать мы можем управлять только тем что мы осознаем если мы это не осознаем это управляет нами если мы не осознаем что показывают нам наши дети то это управляет нами разрушает нашу жизнь вызывает гнев ненависть обиду конфликты в семье желание уйти и иногда даже уйти из жизни поэтому Глядеть внутрь, смотреть, что, что, почему. И после этого признать, что фактически это то, что я делаю по отношению к себе. Я думаю, что на вопрос нашего слушателя мы ответили. Вот так это происходит. Вы задаете вопросы, и мы на них легко и просто вам отвечаем.